здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске не все спокойно в енп королевстве главенствует единый тариф стдр вместе или вместо Факсимили не подпись налоговый прогноз не все спокойно в енп королевстве Речь опять идет о расчетах, когда все-таки хочется уменьшить УСН на уплаченные взносы предпринимателям за себя. Теперь налоговая служба допускает уменьшение авансов по УСН без заявления на зачет, даже если взносы перечислены на ЕНП. Главное – соблюдать сальдо ЕНС. Также интересны новые разъяснения налоговые об оформлении заявления на зачет, в том числе в случае, когда его все-таки подает предприниматель на УСН. Главенствует единый тариф. Международное право имеет приоритет над нормами российского законодательства, но не всегда. Как оказалось, если иной порядок не предусмотрен, то придется довольствоваться тем, который действует для граждан России. Так получилось в отношении уплаты страховых взносов с вознаграждением временно пребывающим гражданам Китая, не являющимся высококвалифицированными специалистами, которые работают по трудовому договору на территории России. СТДР «Вместе» или «Вместо»? Минтруд смотрит иначе, чем СФР, на вопрос о том, нужно ли передавать работнику по его запросу или при увольнении СТДР одновременно с выпиской о трудовой деятельности из ЕФС-1. Сведения в этих формах, по сути, дублируют друг друга, поэтому в Минтруде считают, что достаточно выдать работнику СТДР. Выписка из ЕФС-1 не требуется. Однако, все ли так однозначно? Читайте наш материал. Фоксимиле не подпись. Минтруд разъяснил, кадровые документы нельзя подписывать Фоксимиле. Возможность использования факсимильной подписи на документах, в том числе трудовых договорах, не предусмотрена. Реквизит-подпись включает в себя наименование должности лица, подписывающего документ, его собственноручную подпись и расшифровку, то есть инициалы и фамилию. Налоговый прогноз. Со следующего года в рамках налоговых мер поддержки граждан увеличен предельный размер социального вычета по НДФЛ по расходам на очное обучение детей с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей. Выросло общее ограничение по группе определенных вычетов в том числе по расходам на собственное обучение, медицинские услуги и лекарства, физкультурно-оздоровительные услуги, со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Кроме того, введены преференции при расчете налога на прибыль для российского высокотехнологичного оборудования. Они применяются в особом порядке. Программа помощи безработным путем субсидирования работодателей распространена также на граждан, участвовавших в специальной военной операции. Размер субсидии будет определяться как сумма трех мрод с учетом районного коэффициента при его наличии и страховых взносов, помноженная на количество трудоустроенных граждан. Министр финансов Антон Силуанов сообщил о том, что принято решение Минфина об увеличении ритмичности поступления доходов в бюджет. Так будет установлен приоритет зачисления НДФЛ в бюджет перед другими платежами. При этом суммы НДФЛ будут направляться в соответствующий бюджет, не дожидая срока уплаты, а лишь на основании представленных налогоплательщикам платежных документов. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 17 мая.